Всем привет, дорогие друзья! С вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будет конкурс. Конкурс совместно с проектом Unicrypt. Также поздравляем всех вас с наступившим Новым Годом. И совместно с данным проектом решили запустить для вас конкурс. Конкурс, конечно, такой сейчас несерьезный. Символически будет у нас три призовых места. Каждое призовое место будет по одной монетке Unicrypt. Каждая монетка сейчас тут по 55 долларов. Условия простые. Работы на 2 минуты. И... На протяжении всего конкурса мы постараемся каждое призовое место увеличить в 2-3 раза, чтобы вам хотя бы по 100-150 долларов прилетело. Ну соответственно, ну не то, что 150 долларов, а именно, я говорю, по данной цене. То есть это 3 монетки, а там может быть и больше цена. В общем, ребята, в принципе, условия конкурса, как обычно, просты. это у нас подписка на Twitter, делаем твит, ретвит. Все максимально просто. Второе. Это у нас подписка на телеграм-канал. А, третье, что я сделаю. Я сделаю на форме Bitcoin Talk топик по поводу данного проекта. И получается, вы напишите там комментарии, оставьте какой-нибудь хороший отзыв. В принципе, условия все простые. Также надо быть подписчиком канала, поставить лайк и в комментариях поставить плюс, если вы выполнили все условия данного конкурса. По истечению двух-трех недель мы еще точно определимся, чтобы как можно сделать больше призовой фонд. Запустим стрим и в прямом эфире через рандомайзер случайно выберем победителя, и, точнее трех победителей. И каждому лично владелец проекта Unicrypt вручит получается, данные монетки. Все отлично, все просто. Так что давайте, ребята, еще раз у вас с наступившим Новым Годом. Всем удачи, всем профита, всем пока.